Всем привет! С вами Кесади, и я представляю вашему вниманию обзор на немецкий средний танк периода Второй мировой войны — Пантера (Panzerkampfwagen V). Эта боевая машина была разработана фирмой MAN в 1941-42 годах как основной танк Вермахта. По немецкой классификации Пантера считалась средним танком, в советской танковой классификации Пантера считалась тяжелым танком. Боевой дебют «Пантеры» стала битва на Курской дуге. Впоследствии танки этого типа активно использовались в вермахтах и в войсках СС. По мнению ряда экспертов, «Пантера» являлась лучшим немецким танком Второй мировой войны и одним из лучших в мире. В то же время танк имел ряд недостатков, был сложен и дорог в производстве и эксплуатации. Но это все, друзья, лирическое отступление в виде исторической справки. А нас же интересует, что же эта машина представляет из себя в нашей игре. Сейчас перед вами на экранах модификация «Г». Помимо нее, в нашей игре уже есть модификация «А». Но эта модификация – самая массовая модификация «Пантеры». Они же и поговорим. В марте 44-го пошла в серию. «Г» имела более простой технологичный корпус. Из лобового листа была удалена люк-пробка механика-водителя. Угол наклона бортов уменьшен до 30 градусов к нормали, а их толщина доведена до 50 миллиметров. На поздних машинах этой модификации была изменена форма маски орудия для предотвращения рикошетов снарядов в крышу корпуса. Бойкомплект пушки увеличен до 82 выстрелов. В общем машина получилась просто замечательной и в целом достойный ответ советским танкам. А что до нашей игры, то этот танк я тестировал в режиме РБ Здесь нет маркера, по которому стрелять можно по вражескому танку И здесь воюет страна на страну То есть немцы против Советского Союза Сейчас бой происходит на карте Ирландия Я захватил точку и сейчас пытаюсь ее удержать Прячусь за камнем, потому что знаю, что меня атакуют несколько танков Там вот на горе ИС-2 Также впереди... Передо мной Т-44, они пытаются отобрать у меня точку. Играя на пантере, нельзя лишний раз выкатываться под прицел противника, поэтому я здесь прячусь за камнем. Жду, когда Испа едет вперед. Вот он едет, прицел у меня сбился. Я выкатываюсь и начинаю прицеливаться. Что касается нашей брони, то броня у нас 80 мм в лобовой проекции корпуса и 100 мм в башне. Мне повезло, ИС-2 я уничтожил с одного выстрела, и следом за ИС-2 в ангар отправляется Т-44. К слову сказать, у меня здесь нет бронебойно-подкалиберного снаряда с сумасшедшим пробитием. Здесь я стреляю простым бронебойным снарядом, у которого максимальное пробитие на 10 метров 160 миллиметров. На 500 метров мы пробиваем 158 миллиметров брони. Но и этого снаряда вполне хватает на таких грандов, как ИС-2 или Т-44. Сейчас мы с вами перейдем к прокачиваемым модулям нашей пантеры. Что же качать в первую очередь? Наша пантера все-таки является средним танком. И нам все-таки необходим хороший снаряд. С хорошим бронепробитием. Им является бронебойно-подкалиберный. На 10 метров пробивает 218 миллиметров брони. Также неплохо заиметь артиллерийскую поддержку. Но ну, потом качаем все остальное. Итак, чтобы прочувствовать все великолепие от управления этим танком, предлагаю вашему вниманию разобрать один из боев в режиме РБ. За счет своей скорости несусь к точке захвата, хочу ее занять. Ну и оборонять, как там придется. Двигатель у нас 700 лошадиных сил на 42,5 тонны. У нас получается в районе 16,5 лошадиных сил на тонну. Очень хороший результат. Конечно, Т-34 получше, но и у нас не совсем плохо. В этом бою у меня нет ни артиллерийской поддержки, ни бронебойно-подкалиберного снаряда. Поэтому в этом бою я буду уповать только на удачу. На этом фланге я не видел засветов противника, поэтому решил рискнуть и проехать вперед. Немного ускорю эту часть видео, потому что в гору Пантера едет, честно говоря, плохо. 13-15 км в час. Хотя максимальная скорость в наших характеристиках значится вблизи 55 км в час. Но очевидно, на этой машине она набирается только когда мы скатываемся с горы. И так, как вы можете уже заметить по маркеру на карте, я уже нахожусь на стороне противника. И только сейчас я замечаю первого из них. Видимо, игроки противоположной команды опомнились, что на этом фланге у них нет никого. И, наконец-то, тут появляется средний танк противника. Внимательно слежу за мини-картой. Больше не значится никаких маркеров противника. Идет какая-то стрельба, но, очевидно, меня еще никто не заметил здесь. Перезаряд нашего арки примерно 9-10 секунд. Поэтому, выцеливая противника, мы должны стрелять наверняка, чтобы с первого раза забрать его. Тем более, что бронепробития у нас не хватает иногда. У нашей «Пантеры» стоит 75-миллилитровая пушка КВК-42. Обычным бронебойным снарядом она стреляет со скоростью 925 метров в секунду. Довольно быстро для обычного бронебоя. Эта скорость достигается за счет длины этой пушки. Она равна 70 калибров. Довольно удачно я проехал по флангу и занял фланг прямо на базе противника. Сейчас отсюда я намереваюсь отстреливать появившихся противников. Никто из них не ожидает, что снаряды будут лететь с их базы. Выбираю огневую позицию и начинаю выцеливать противника. Вижу, что точку С они уже захватили. Прежде ее захватывал я, значит там точно есть противники. И вот я замечаю первого противника, он крадется по краю обрыва, выстрел, ха -ха, и башня отлетает. Представьте его удивление, получить снаряд со своей базы. И на поле, рядом с точкой, замечаю еще одного противника, он едет в сторону уже моей базы. Я куда-то попадаю, но критических повреждений ему не наношу, без маркера тяжело стрелять. Еще один выстрел и 75-мм пушка КВК-42 не оставляет никаких шансов вражескому танку. После уничтожения очередного танка, замечаю, что все три точки находятся в руках вражеской команды. Надо что-то делать. А что делать, имея 700 лошадиных сил в моторном отсеке? Нужно ехать и захватывать точки. В целом, друзья, мне повезло, моя команда сыграла хорошо. Последнего противника добил мой союзник. И здесь мне ничего не оставалось, кроме как ездить и захватывать точки. Хотелось бы еще поговорить о прицеле, посмотрите какой красивый. Надеюсь, разработчики отметят это и сделают под каждый танк свой прицел. В целом пантера получилась хорошей фановой машиной. Хорошая подвижность, если честно средняя маневренность, очень хорошая максимальная скорость, все это способствует активным действиям на карте. Хорошее вооружение, 75 миллиметровая пушка длиной в 70 калибров, разрешает вам играть в кемпера и настреливать фраги. Лучше всего эта машина проявляет себя на средней дистанции, метров 400-500. На этом расстоянии вполне возможно ловить рикошеты и непробитие от вражеских танков. Однако в ближнем бою мы уступаем. Не стоит сближаться со средними танками противника, они нас могут закрутить. Да-да, в прямом смысле этого слова. Скорость поворота башни у нас всего 12 градусов, так что если мы... В лоб в лоб столкнемся с каким-нибудь вражеским танком и попытаемся его объехать. Довольно проблематично будет довернуть на него башню. С вертикальными углами наводки у нас тоже некоторые проблемы. У нас в принципе хороший отрицательный угол, минус 6, но у нас вверх всего плюс 17. Так что близко к противнику не подъезжаем и все у нас будет хорошо. Машина получилась просто замечательной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, обязательно комментируйте, играйте и выигрывайте. С вами был Кэссиди, всем удачи, пока.